И именно искренность, искренность предоставления, искреннее предоставление ваших товаров и услуг может возвысить вероятность вашего успеха на 100, 200, даже 300%. В этом приложении было главное, было главное искреннее, потому что именно искренность Повышает вашу самоуверенность в себе, поднимает ваше «Я», внутреннее «Я», которое поможет вам стать богатым, успешным, преуспевающим, известным человеком, либо наоборот, оно может сделать вас нищим и очень несчастным человеком. Знаете, однажды друг Авраама Линкольна пришел к нему и сказал, что за его спиной очень много говорят плохих вещей, вещей именно о нем. На что Авраам Линкольн возразил, что ему абсолютно без разницы, что говорят за его спиной, какая критика есть, так как он стопроцентно уверен, что это неправда. Именно искренняя вера, искренняя намеренность, исполнение своей цели, достижение своей цели поможет выстоять против критики, неважно, что говорят за вашей спиной. Искренность, искренность ваших намерений еще важна в отношениях с людьми, так как именно люди, которые вас окружают, должны, даже обязаны, они хотят знать вашу искренность, намерений перед тем, как давать вам деньги, платить вам за что-то, либо сотрудничать вместе с вами. Они ждут от вас искренности. Однажды была такая женщина, Марта Берри ее звали. Она в Северной Джорджии основала школу для малоимущих детей, для тех детей, родителей которых не могли обеспечить им образование. И она взяла на себя такое обязательство обучать таких ребят. Но трудно давалось содержание школы именно участка и э, обучать людей они ели сводили концы с концами но э, ей э, посчастливилось попасть на встречу на собеседование к Генри Форду она рассказала чем она занимается и попросила у него небольшой финансовой поддержки на что он отказал ей отказал и Тогда она сказала, чтобы он э, ей купил, ну, либо дал э, мешок арахиса. Генри Форд это удивило, и он дал ей денег для покупки мешка арахиса. Она купила арахис, посадила, и со своими учениками собрала урожай, хороший урожай, и заново э, посадили. И они это делали неоднократно до тех пор, покуда они не извлекли из этого огромную прибыль, хорошие деньги. И тогда она пошла обратно до Генри Форда, отдала ему долг эти деньги. Она рассказала, как она приумножила свои деньги. И тогда Генри Форд очень сильно удивился ее искренностью, намерение помочь другим людям, помочь другим людям. И на что она готова пойти для того, чтобы осуществить свою искреннюю цель. В ответ на это Генри Форд дал ей несколько тракторов и э, многих других приспособлений, чтобы облегчить работу на ферме и благоустройство школы. Это помогло именно школе и Марте, не с Марте, Берри а содержать школу э, и оплатить все затраты на обучение и на содержание школы. И через несколько лет Генри Форд выписал чек на 1 э, миллион долларов для того, чтобы э, построить э, кирпичное здание школы и э, окрестности об, об, облагоустроить. Э, когда у него брали интервью и спросили, как такой скептик, как Генри Форд, мог довериться женщине, просто-напросто он сказал, что второго раза он не мог ей отказать, потому что очередной раз доказывает, что благие дела приносят намного большее благо. Так вот, дорогие друзья, будьте искренни в своих намерениях. Если ваша цель и ваши намерения искренне, прежде чем начинать свое дело, задайте себе несколько вопросов. Искренны ли ваши намерения? Уверены ли вы то, что те товары и услуги, которые вы даете народу, искренне помогут им, помогут вашим клиентам либо покупателям. Достойны ли вы прибыли за ту искренность, которую преподносите людям? И вот, что я вам скажу, искренность ваших намерений Будут привлекать в вашу жизнь очень огромное количество ваших единомышленников. И именно ваш энтузиазм, и искренность, и вера в вашу цель, и э, достижение глобальных планов помогут найти вам соратников, которые будут идти с вами, э, э, возьмят за руки, и вы будете достигать очень быстрых результатов. Э, и несмотря, несмотря на плохие времена, а плохие времена всегда будут, когда будет очень много ям, и вы будете спотыкаться, именно эта искренность, искренность ваших намерений поможет двигаться дальше, несмотря ни на что. И поверьте мне, мои дорогие друзья, что благодаря этому, я верю даже в это, что благодаря этому, если вы примените в своей практике в своей жизни отбою от, от ваших клиентов и покупателей, будет нечесть просто их будет очень много я верю что это видео для вас было полезно ставим лайк и неважно где вы его смотрите делитесь с друзьями чтобы намного больше ваших друзей стали успешными с вами был виктор бандалет и до встречи в следующих видео пока пока